я рада вас приветствовать сегодня в студии психологии коучинга гармония в эфире рубрика среда в гармонии я наталья кладяжная и сегодня хочу посвятить это видео отношениям я назвала это видео чего стоит избегать в отношениях на самом деле речь пойдет о типичных ошибках, которые мы допускаем в отношениях. Ну, почему так происходит? Потому что на самом деле часто мы имеем какой-то опыт отношений, но очень часто мы не умеем да, или нас не учили, может быть, общаться. И мы допускаем типичные ошибки, уже исходя из своего опыта психотерапевтической деятельности, из, из, из опыта консультаций, да, то, что я могу наблюдать. То есть я подытожила вот буквально вчера, готовясь к лекции. Сегодня вечером буду читать лекцию в Киевском молодежном центре на тему общения, конфликтовых отношений. Вот, и Готовясь к этой лекции, скажу честно, я подумала о том, что очень важно на самом деле разобрать ошибки, которые мы допускаем. Да, конечно, я могу рассказать 5 секретов гармоничных отношений, да? 10 способов, как укрепить отношения. Но без разбора ошибок, к сожалению, мы не можем продвинуться далее, потому что это очень важно разобрать ошибки, что именно в отношениях я делаю так, что они или неуспешные, или меня не устраивают, или приводят к разладу. Все дело в том, что если мы допускаем ошибки, о которых даже не подозреваем, да, то постепенно в отношениях может накапливаться напряжение, может накапливаться неудовлетворенность, там, раздражение и так далее. Таким образом, что типичные вот эти ошибки, они приводят к разладу, приводят к тому, что отношения даже могут зайти в глухой угол или в кризис может наступить в отношениях. Да. Вот, поэтому... Я предлагаю разобрать их немножечко сегодня в этом видео, да, для того, чтобы э, понять, что именно в отношениях я делаю не так. Вот, потому что тот человек, который в отношениях не допускает ошибок, ну честно, я скажу, что я не верю, что есть люди, да, такие идеальные, которые не допускают никаких ошибок. Мы на самом деле все люди, мы все э, имеем свои там, достоинства, недостатки, мы несовершенны, да, будь то в жизни или в отношениях неважно. Итак, но все же мы стремимся к счастью, да, к хорошим отношениям, к отношениям, в которых будет взаимопонимание, любовь, принятие и так далее. Поэтому думаю, что очень важно да, провести ревизию, что я делаю в отношениях такого, что плохо на них влияет, что разрушает даже отношения. Итак, первая ошибка, особенно, кстати, она касается женщин, это если вы привыкли терпеть. Ну, У нас, правда, в социуме, Скажем, есть да, такие вещи о том, что женщина должна терпеть. Так вот, если э, человек э, способен терпеть, он терпеливый, он много терпит в отношениях, да, он может поступаться даже своими желаниями, потребностями, отодвигая их на задний план. Вот. И что самое интересное, те, кто терпят, да, ну, они же об этом, как правило, молчат, они, будем говорить, условно геройствуют, да? и их партнер очень часто может даже не догадываться об этом. Да? Как правило, партнеры ну, будем, вот эти женщины, которые терпят, они, как правило, заранее знают, что будет, если они перестанут терпеть. Да? Что, например, если они перестанут молчать, если они перестанут поступаться со своим интересом. И они знают, что будет конфликт и будет разлад отношений. Так вот, если вы привыкли терпеть, скорее всего, это страх конфликтов. Это значит, вы боитесь конфликтов и не умеете конфликтовать. Но проблема не в этом. Проблема в том, что другой партнер, может даже каким-то образом, да, неосознанно замечая, что вы терпите, он может начать провоцировать вас да, и проверять, насколько же хватит этого терпения. Да. Вот. Таким образом заставляет терпеть еще больше. Поэтому если вы за собой замечали, что вы склонны терпеть в отношениях, склонны поступать со своими желаниями, обратите, пожалуйста, внимание, не слишком ли вы много терпите. Иногда бывают такие ситуации, да? вот, например, у меня была консультация, и мужчина говорил: я не понимаю, я вернулся из командировки, уезжал, все было хорошо, вернулся жены, нет, жена ушла, меня бросила, развелась. Друг резко, ни с того ни сего. Это говорит о том, что партнер не замечал, что другой партнер что-то терпит, да? не замечал о том, что накапливается раздражение и так далее. Поэтому это может быть глухим углом отношений. Следующая ошибка, которую мы можем допускать в отношениях, это если мы пытаемся изменить своего партнера. Ну, все мы на самом деле знаем, что изменить другого человека невозможно. Другой человек может поменяться только сам, если он этого захочет. Да? Поэтому, особенно, кстати, тоже, это больше, наверное, касается женщин, да, которая думает, ну ничего, я сделаю из него человека, я сделаю из него настоящего мужчину, да, ничего, что он вот не такой, как я, там, например, хотела или еще что-нибудь. Да? И такие женщины, как правило, женщины, они прикладывают все усилия, чтобы перевоспитать своего партнера, чтобы сделать его лучше. Однако, на самом деле, чем больше усилий они прикладывают, тем больше встречается сопротивление в свой адрес, тем больше может появляться конфликтов, тем больше может быть агрессии в отношениях. Кстати, у меня в консультациях встречался случай, да, когда э, мужчина был недоволен, например, тем, как выглядит его жена, и он очень хотел это изменить, и э, всячески, скажем так, предлагал и операции делать и так далее, да? Поэтому вот это тоже э, очень такой момент, на который нам стоит обращать внимание если вы пытаетесь изменить своего партнера, помните, это всегда очень рискованно и может на самом деле вредить отношениям. Следующая ошибка, третья, это если вы как я называю, излишне бережете своего партнера. Что это значит? Ну, на самом деле, многие люди очень чувствительны да, и бережны в отношениях по сравнению к своим партнерам. И очень часто они беспокоятся о своем партнере, они как бы предугадывают его желания, предугадывают его реакции. И они как бы заранее знают: да, за партнера уже заранее знают, как будет, да, какой выбор там можно за них сделать и так далее. Вот. И тогда получается, что человек ну партнер который бережет до да, другого своего партнера он как бы с одной стороны себе подкладывает соломку да ну чтобы он же не нервничал чтобы он же не расстраивался э, ну поэтому я вот о нем заранее побеспокоюсь да э, то есть они как бы таким образом через партнера заботятся о себе да и такой вот способ ну не, не, не прямой коммуникации в отношениях он тоже может быть лишать будем говорить партнера о котором излишне забудем какой-то свободы, лишать свободы выбора, да? лишать, с, скажем так, какой-то, даже если говорить про ответственность в отношениях, да, потому что если за партнера все решают, берегут, чтобы не перегрузить, например, да, тогда тоже вся ответственность на ком-то одном в отношениях получается. Следующий момент следующая четвертая ошибка это если партнеры манипулируют чувством стыда и вины да, в отношениях. Ну, кстати, можно часто встретить мужчин и женщин, которые привыкли общаться со вторыми со своими вторыми половинками с помощью там упреков, обвинений, претензий там и, и кстати по поводу стада и сравнений сюда же относятся. Да? Ну вот ты этого не сделал, да, или как тебе не стыдно, как, как, как же ты мог, или там Как же ты могла, или там, вот смотри, Петя, -Котя, Пеля, Петя Коля Вася сделал, а ты нет. Вот, и и, и так далее, вот эти сравнения, да, и вот эти «ты», будем говорить, высказывания, претензии, что «ну вот ты же обещал, как ты мог» и так далее, да, вот они очень сильно подрывают, будем говорить, отношения, подрывают самооценку партнера, которого упрекает. И чаще всего, конечно, это бывает… В сторону, я думаю, наверное, мужчин, да, и тогда у мужчин может накапливаться неудовлетворенность в отношениях, они могут чувствовать себя, ну, какими-то недостаточно хорошими в отношениях, да, кстати, вследствие этого у партнера может появиться какое-то активное хобби, которое не одобряет, не одобряет другой партнер, может появиться там алкогольная зависимость, может быть измена, потому что один из партнеров вообще чувствует себя, ну, недостаточно хорош Хорошим, да, у него падает самооценка, появляется чувство неудовлетворенности, и это может действительно приводить к разрыву. Даже отношений пятая ошибка, которую мы часто допускаем в отношениях. Кстати, это тоже, наверное, больше касается женщин, вот почему я женщина? я вот сейчас подумала, почему я больше про женщин, ну мне как-то про женщин более, наверное, понятно, поскольку я сама женщина, вот, на самом деле часто сталкиваясь с тем, что ко мне на консультации приходят такие, знаете, идеальная женщина, Вот они все делают правильно Они очень красивые, они идеальные Но настолько, настолько идеальные, что рядом с ними чувствуешь себя как-то ну, не очень, недостаточно достаточно хорошим да? вот, этот, эм, пятый, вот эта пятая ошибка, она перекликается вот с четвертой, э, с четвертой да? когда у другого партнера появляется чувство некомпетентности рядом, чувство несовершенства, чувство, ну, что он какой-то не такой, вот у меня же такая она вот идеальная, а я вот не дотягиваю, да, именно поэтому бывает в семьях, когда мужчина уходит к женщине, ну, там, например, которая старшая, которая не такая красивая, не такая умная, там, и так далее, да, то есть это вот очень завышенная планка, да, когда человек сам ее себе задает, достигает, это классно, но, если партнер чувствует, что он до этого не дотягивает, то он может начать комплексовать по этому поводу, и поэтому быть правильным, идеальным это хорошо, но мы должны, скажем так, будучи в отношениях, никогда не должны забывать, да, что мы в отношениях вдвоем, мы не сами с собой. Вот, поэтому э, очень важно, э, скажем так, быть, ну, предъявляться в отношениях разными своими сторонами, да, не только правильными, идеальными, но какими-то и, может быть, несовершенными сторонами. Кстати, то, что я вот говорю, вот эти типичные ошибки, они касаются не только отношений мужчин и женщин, да, то есть это, они могут касаться совершенно разных отношений, детско-родительских отношений, отношений на работе с... То есть действуют на самом деле те же универсальные правила. Просто я сейчас рассказываю, это проще показать и увидеть на примере мужчин и женщин. Вот, просто более, больше примеров, да, более ярко. Но точно так же мы перекладываем эту кальку, и те же ошибки, как правило, мы совершаем и совершенно в других отношениях. На самом деле, вот эти все ошибки, которые мы совершаем уже во взрослом возрасте, в женско-мужских отношениях, в партнерских отношениях, мы совершаем, потому что это же присутствовало и у нас в детско-родительских отношениях. Потому что у нас есть уже этот опыт, эта схема, да, выстраивания отношений. Поэтому это касается вот, принципа поведения, паттерны поведения в отношениях, касается всех видов отношений. Следующая ошибка, которую мы, Который, скажем так, это не ошибка Это, скажем так, помеха да, Гармоничным и счастливым отношениям Это ориентация на стереотипы Что я имею в ввиду да? Это э, то, что э, Вот в нашем обществе да, Существуют некоторые стереотипы О том, как себя должны вести девочки Как себя должны вести мальчики да? там, Все блондинки дуры, начальники Все идиоты, мальчики не плачут Девочки не дерутся, ну и так далее да? Или там, э, например э, Тоже такой стереотип, счастливая семье, люди все свободное время проводят вместе, да? то, есть, то есть, что, что плохого в стереотипах? Или, например, там стереотип настоящей любви не бывает без мучений и страданий. Да? Но вот что, что плохого в стереотипах? Плохого то, что это ограничивает. Это ограничивает отношения, накладывает как бы определенную схему, по которой якобы партнеры должны взаимодействовать в отношениях. Да? Вот. И тогда это просто ограничивает свободу. И вот эти вот стереотипы они ограничивают жизнь пары. Да, Лежит жизнь в этих отношениях вот. И они мешают Получается, что мы Если сквозь стереотипы эти да, Смотрим Другими словами, в гештальтерапии говорят интроекты. Да? Если мы сквозь эти интроекты смотрим на другого человека, они мешают нам принимать его таким, какой он есть. Ну, например, если женщина должна варить борщ, а она э, не хочет варить борщ, она этим не занимается, а она должна это делать. Вот. И это стереотип. Да? И мы через этот стереотип и через этот интроект мы смотрим на, на отношения. И тогда мы недовольны. Почему-то она не хочет варить борщ. Ну, например. да, вот. И так далее. Вот. Поэтому это накладывает некий отпечаток и может создавать даже конфликты в отношениях. Следующий момент, очень важный по поводу отношений, это иллюзии, завышенное ожидание. То есть это тоже очень рискованная на самом деле штука, ошибка в отношениях. Почему? Потому что если мы очень много ждем от своего партнера, мы рискуем очень быстро разочароваться на самом деле. Вот. То есть мы привносим в отношения какие-то свои надежды, да, свои какие-то может быть, даже фантазии, мы рисуем картинки прекрасного будущего, да? мы приписываем любимому, например, человеку идеальные черты, и мы ждем, что это реализуется. Но когда это не реализуемся, мы оказываемся разочарованы. В этом тоже есть своя проблема. Следующий момент – это желание доминировать и властвовать в отношениях. На самом деле, многие пары, которые приходят на терапию, Проблема их в том, что они не могут никак поделить власть. Да? Их основные конфликты вокруг того, как распределить ответственность, кто в семье главный и так далее. И от этого очень много ссор. Поэтому это прекрасно, если вы принимаете доминантность, например, своего партнера в отношениях, и вы с этим согласны, и вы этим довольны. Но часто бывает так, что один партнер хочет прям властвовать, да? иметь всю власть у себя в руках, но при этом он психологически под другого партнера и совершенно не интересуется как другому партнеру он просто навязывает эту свою власть и тогда возникает много сопротивления много конфликтов и это тоже может разрушать отношения следующий момент это потеря себя в отношениях что я имею в виду это когда в гештальтерапии это называется слияние. Это когда готовность, вот человек, знаете, растворяется в другом человеке. Ему настолько ценные и важные отношения, что он начинает растворяться в другом человеке. Он уступает своими желаниями, исчезают его личные потребности. Вот, он начинает там жертвовать полностью собой. И тогда вместо отношения двух отдельных личностей да, появляется что-то одно целое. Какая-то, ну это даже не личность, это, будем говорить, без безграничное, да, что-то, вот, то есть, когда человек теряет границы своей индивидуальной личности в отношениях, да, когда нет личных каких-то, как я уже сказала, желаний, вот, присутствует только самоотверженность какая-то в отношениях, да, служение другому и так далее. Вот. И это, кстати, является, эта ошибка является основной, когда появляются созависимые отношения. Следующий момент э, – э, нарушение коммуникации. Что это значит? Это, э, если в отношениях присутствует нарушение коммуникации, есть пары, которые годами не разговаривают друг с другом, это молчание. Да? Есть пары, в которых не принято четко и прямо просить друг друга о чем-то, то есть нет прямых каких-то посланий друг другу. Да? Нету спокойного обсуждения Каких-то проблем, желаний Собственных чувств То есть... Вместо, будем говорить, поиска компромисса, постоянная критика, постоянные, как я уже говорила, претензии, обвинения там, и так далее. Да? Вот. И особенно, кстати, часто вот женщины, да, вот когда нет прямых коммуникаций, да, нарушение коммуникации в отношениях женщины говорят: а почему я его буду просить, дарить мне вот такой подарок? Пусть сам догадается, он со мной живет там 10 лет, он сам должен знать, что мне надо, да. То есть, вот это вот. Есть уже ну, непрямая коммуникация в отношениях, она, как правило, усложняет просто отношения и ну, создает больше конфликтов, там, претензий, и разочарований друг к другу. Следующий момент – это игры, которые, в которые играют люди. То есть, на самом деле, сейчас очень много, условно говоря, игр в отношениях, да, и игра – это непрямой способ получить в отношениях то, что, ну, прямым путем невозможно получить, да, вот, и прекрасно, если вам вдвоем нравится, вы играете, у вас общая игра, вот, вы играете, получаете от нее удовольствие, но это становится проблемой, если кого-то из партнеров игра не устраивает. Вот. И вообще на самом деле игра это иллюзия комфортных, хороших, благополучных отношений, потому что ну, выгода, бонусы такие достаточно ну, иллюзорные получаются. Вот, Поэтому человек, который играет, он может себя чувствовать прекрасно, а тот, кем играет в отношениях, он может чувствовать себя обман, ну, условно говоря, дураком, и поэтому э, он э, неосознанно человек этот, может стремиться закрыть, завершить эти отношения. Следующий момент ⁇ это стремление быть лучше, как я уже говорила, да, про правильность и идеальность, стремление быть тем, кем ты не являешься. То есть, вот смотрите, на начальных порах отношений люди как правило, стараются показать себя с наиболее лучшей стороны, они показывают все свои достоинства там, и так далее. Да? Но когда люди сближаются очень часто, почему пара расходится? Потому что начинают а, проявляться какие-то отрицательные моменты, отрицательные стороны. И тогда получается, что мы как бы заманиваем да, партнера в отношениях, показываемся только с хорошей стороны, да? Но, а потом возникают какие-то сюрпризы. Конечно, очень большой риск возникновения разочарования, вот. И если мы не можем быть собой настоящими, то на самом деле это ну, личностная проблема этого человека с э, самооценкой, с уверенностью в себе. И на самом деле это ограничивает да, человека в свободе предъявления, в том, ну, то же самое. Вот. И еще очень важный момент, ошибку, которую мы часто допускаем в отношениях, это страх на самом деле проявлять себя. Это чаще, конечно же, всего касается женщин. Это э, люди, которые очень дорожат отношениями, которые которые очень стремятся к близким отношениям, да, они боятся, вот у них такое ощущение, что они могут чем-то, ну, если проявить себя, показать настоящую, например, можно спугнуть, да, можно испортить. Вот, и любая вот. И любой момент, то есть они все время находятся насторожными. В завершение хочу сказать, что на самом деле любая ошибка ⁇ это очень ценный опыт. Если мы умеем осознавать свои ошибки, если мы умеем признавать свои ошибки. Если мы умеем делать выводы из своих ошибок, это станет новой ступенькой для того, чтобы построить более лучшие, более успешные отношения. И я хочу сказать, что на самом деле ошибки помогают нам делать по-новому, помогают нам строить новые отношения, помогают. То есть это наши помощники. Поэтому нет ничего страшного в том, если мы допускаем ошибки. Самое главное, чтобы мы могли, как я уже сказала, сделать из них вывод. И помните, что если даже вы строите отношения, но Например, не с теми людьми да? И вы все время наступаете на одни и те же грабли Значит, эти грабли вам зачем-то нужны Значит, эти грабли вам сигналят о том Что какие-то выводы не сделаны Значит, эти грабли – это вам подсказка да, что нужно сделать, какие-то выводы для того, чтобы по-другому научиться строить отношения. И я хочу обратить ваше внимание, что даже если те ошибки, которые я перечислила сегодня, они являются для вас не проблемой, они для вас правильные, приносят, несмотря на это, вы в отношениях чувствуете радость, удовольствие и счастье, значит, это правильно для вас, значит, к вам это не относится. И то, что происходит, в отношениях правильно только для вашей семьи самое главное чтобы это было скажем так удовольствием для обоих партнеров вот поэтому я хочу вам пожелать э, легких комфортных радостных отношений которые станут для вас ресурсом э, возвращаясь в которое вы сможете пополнять свой ресурс э, напитываться любовью гармонией для больших достижений Спасибо.